Здравствуйте! В этой серии роликов мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации автоматических котлов. Проблема четвертая. На экране контроллера горит надпись «Ошибка шнека». Для решения зайдите в меню, нажав кнопку «F», найдите пункт «Установка шнека», затем нажмите «Тип шнека». Выберите «Ретортный». На этом все. Мы разобрали, что делать, если на экране горит надпись «Ошибка шнека». Удачного вам использования!